Трактор новый я купил, часть заначки сохранил. Как поеду вечерком, так заеду за пивком. та -дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает знакомить тебя с фарминг-симулятором 22 и показывать тебе самые новые крутые моды для этой игры. Ну и в данном же выпуске я продемонстрирую свою собственную сборочку самых топовых модификаций, которые есть на данный момент для фарминг симулятора 22 -го. Сразу тебе хочу сказать, что в этот обзор попадут только самые топовые моды, то есть с самой высококачественной проработкой, с самой высококачественной детализацией, у которых порядок с озвучкой, которые сделаны не по бырику, не на коленке, да, не какие-то дешевые конверты и так далее. Только все самое топовое и самое сочное специально для тебя. Ну и ссылочку я, конечно же, оставлю в описании под данным видосиком. Ну и давай сразу же тебе продемонстрирую, какие модификации у меня имеются. Заходим вот сюда вот и смотрим. Вот все те моды, которые я использую на данный момент. Ну и давай о каждом Поподробней. Данный мод Enhanced Vensel, я на него делал специальный отдельный обзорчик. Да, если тебе нужно больше информации по нему, как с ним правильно работать и что он дает, переходи, пожалуйста, в плейлист по фарминг-симулятору 22. -му. Там уже есть вся информация. Вкратце хочу рассказать, что этот мод добавляет специальный HUD, а точнее специальный, значит, дисплейчик, да, на твой основной дисплей, который дополнительную информацию показывает о весе твоего трактора и дополнительного навесного оборудования. Также в данном моде существует еще в GPS-помощник, который поможет тебе работать ровненько, гладенько на полях. Далее переходим к следующему. Это у нас мод, значит, на технику. Вот такую вот машинку. Подробный про зилы, про другую технику также ты сможешь найти в плейлисте по данной игрушечке. Далее, он значит, мтз шечка 12.21 тоже у меня установлена. Все, друзья, моды качественные и все очень хорошо детализированы. Это самая основная фишка, друзья, моей сборки. Какой-то избыток здесь модов лишних, всяких вы не найдете только самые, как я говорю еще раз, сочные, самые сливки. далее, друзья, у нас мод Terra Farm тоже обзорчик подробный я на него делал. Этот мод у нас добавляет функцию а, терроформирования окружающей тебя земли практически за бесплатно. Но для этого необходимо использовать свою технику. То есть это какие-то ковши, это какие-то экскаваторы возможно. Но лучше всего для этого используйте стандартную дефолтную технику, которая работает гораздо лучше. Я тестировал какие-то экскаваторы. Некоторые просто-напросто не подключены к этому моду. Они работают неправильно, а некоторые вообще не работают. Там высыпают криво, коса и так далее Дефолтная техника, которая есть в фарминг-симуляторе на данный момент С этим модом работает идеально И тебе не придется вырвать глазные какие-то наблюдать сцены э, Дешевые, да которые нафиг не нужны Далее у нас тоже мод на технику Это вот такой вот камазик Тоже достаточно интересный, достаточно качественно проработанный Следующий мод у нас, насколько я помню, отвечает за постройку из-за размещения объектов на твоей карте Основная его фишка в том Да, вот он, видите, называется Place Anywhere а Основная фишка в том, что можно строить максимально близко а, Какие-либо построечки друг к другу И даже чуть ли не накладывать одни постройки на другие Это очень удобно, когда, допустим, у тебя, ну, очень ограниченное пространство на твоей ферме В стандартной конфигурации ты не сможешь слишком близко лепить к себе объекты какие-нибудь А вот с этой модификацией Place Anywhere, она называется ты сможешь лепить прям вплотную, максимально близко друг к друг другу различные объекты Следующий мод на очень интересную постройку Это вот такой вот Old Shop, то есть старый гараж Очень качественно выполнен Да, там все, значит, анимировано, все двери открываются Там даже есть свой рабочий подъемник, черт возьми, да-да-да Именно поэтому этот мод заслуживает быть в моей сборочке самых топовых модификаций Ну что ж, дальше идем у нас Урал Это очень качественный конверт с 19 фермы Вообще, ребят, очень качественные конверты с 19 фермы также сюда попадают Это и у нас и МТЗ, это и КАМАЗ, это и ЗИЛ Но действительно только самые топовые, друзья Здесь какие-то дешманские, да, здесь с дешевыми замульными текстурами Я, друзья, не рассматриваю Должно все мораться, должно все быть анимировано и так далее И только тогда есть шанс попасть в моды, в мою топовую сборку модов Далее, друзья, идем Это вот такой вот у нас трейлерчик, Тележечка ли маленькая, как хотите так и называйте. Очень удобно с помощью нее а, портировать, точнее перевозить какие-нибудь небольшие а, штуковины. Типа там какого-нибудь поддона да, особенного с семенами на машинке. Взяли и перевезли по-быстрому, а не гнать целую телегу. Очень тоже, кстати, удобно и тоже заслуживает твоего внимания. Вот тут даже на скриншотах интересно у нас показано, каким образом этот трейлерчик у нас выглядит. Да, вот для яиц можно его использовать, можно использовать. Да хоть для чего, друзья. Абсолютно для каких-то мелких дно дорогостоящих перевозок очень даже пригодится Также вот с помощью погрузчика мы видим тут загружают Да, у нас, как по мне, очень интересный очень уникальный мод на тележечку Да, тоже должен быть у любого уважающего себя а, фермера Далее у нас тоже идет элемент постройки Иногда очень сильно не хватает У нас в игре каких-то специальных Полочек для различных инструментов И у нас просто-напросто Все везде под ногами валяется Да все неаккуратно не Все к хламам, грубо говоря Вот такие полочки позволят тебе размещать Твои, знаешь, какие-то навесные штуковины Типа ковшей, вил, А я не знаю, может даже противовесов В каком-то определенном месте Даже поддоны сюда можно спокойненько запихивать И у тебя все будет в одном месте и ты всегда будешь знать, где у тебя лежат какие-то мелкие запчасти. Тоже очень достаточно удобный, интересный мод. Выполнен, кстати говоря, очень качественно. Далее у ну, нас, значит, такая приблуда, но это уже как говорится, по желанию. Хотите ставьте, хотите нет. Этот мод у нас дает возможность ставить гораздо больше различных объектов, различных пастбищ. Очень сильно касается, конечно же, размещения объектов именно животных. То есть это овцы, вроде бы свиньи, куры и так далее. Да, с помощью этого мода можно до 64 объектов размещать на твоей карте. Обычно у нас лимит 10 штук, не больше, но тут ты сможешь разместить гораздо больше. Следующий у нас значит целый пакет. Это у нас пакет различных прицепов. Очень хорошо проработан. Еще с 19 фермы я помню, на какое качество было у данного пакета. Оно просто практически максимально приближено к качеству тех тележечек, которые присутствуют в оригинальной ферме. Достойный мод должен быть тоже у каждого уважающегося фермера. Я по смотрел в стандартной версии, в дефолтной, очень сильно не хватает каких-то различных прицепов для перевозки именно леса. И вот этот мод как раз таки компенсирует тебе эту а, недостачу. Как видишь, здесь вот такой вот у нас трейлер есть, средней ценовой категории, да да может быть даже самый минимальный, да как ты видишь 3800 евро всего можно его приобрести. Очень сильно подойдет, если ты любишь на экономически сложном уровне сложности играть и не желаешь приобретать дорогостоящие какие-то машины а, для а, рубки дерева. Деревьев. Просто взял пилу, просто взял такой прицеп, да, нашинковал себе дерево, загрузил сюда погрузчиком и айда пошел удобненько а, возить, да-да-да. В этой ферме, к сожалению, нет слишком дешевого оборудования для перевозки леса и поэтому этот прицепчик очень сильно поможет в этом. Ну а мы идем дальше. Power Tools, а, мод исключительно предназначен для а, любителей создания контента какого-то по фарминг-симулятору. Этот мод, конечно же, добавляет. Это, можно сказать, чит-мод своеобразный, который позволяет, например, тебе делать супер силу твоему персонажу, чтобы по-быстренькому убрать какие-то ненужные э, предметы. Далее он также позволяет твоему игроку левитировать в воздухе. Э, таким же образом можно легко и просто с помощью этого мода добавить сколько нужно тебе денег и так далее. В общем, еще он убирает, еще он убирает полностью весь ход. То есть все вот эти панельки на твоем экране, что делает съемки более увлекательными какого-то конкретно контента. Следующее у нас оборудование это вот такая вот сейлка картошки. Да, с помощью нее можно будет посеять картофель. Тоже из бюджетного именно а, уровня. Насколько мы знаем, также у нас техники бюджетного уровня для посадки картофеля у нас в фармик симуляторе 22 нет. И вот эта штукенция тебе, конечно же, непременно поможет. 2 метра шириной, да, 1100 всего она стоит. Цепляется, как видишь, она за любую, даже слабенькую технику. У нас тут, как видишь, даже вот этот вот трактор Porsche, который обладает, по-моему, 17 лошадиными силами, справляется с этой задачей идеально. Да-да-да. То есть это очень бюджетный вариант посадки картофеля. Если ты не хочешь копить там невероятное количество денег на приобретение самой топовой техники, то этот мод тебе тоже а, пригодится. Ну что ж, идем дальше. Интересная модификация на добавление звука твоих а, шлангов. Где-то я помню, уже пилил подробный видос по этой теме, да, по поводу реализма в фарминг-симуляторе. Тоже, если тебе интересно поподробнее узнать, что и как здесь работает, то, пожалуйста, переходи в плейлист, там ты найдешь гораздо больше интересной конструктивной информации а, по этому моду. Просто Просто добавляет а, звук для, сия... для снятия и для подключения твоих шлангов, не более того. Чисто, друзья, для увеличения атмосферности. Мне лично такие моды очень даже заходят, да. Следующее у нас это производственное, значит, здание, которое позволит тебе делать из обычного камня, который ты собираешь после культивации своих полей, превращать этот камень в известь, да. И после уже разбрасывать снова по твоим полям. Грубо говоря, это конвертация камня в известь и не более того. Для чего нужен мод? Да просто для расширения геймплейчика Потому что камень в этой игре Практически ну нужный инструмент не Ненужный компонент Его разве что кроме продавать Как ничего больше с ним не сделаешь А здесь ты уже с большей пользы Будешь его использовать Да и будешь превращать его его в известь Да думаю какой то смысл в этом определенный есть Далее у нас такой тоже топовый мод На вот такие вот маленькие а, мешки Все мы знаем что у нас удобрения И семена хранятся только лишь в больших мешках По умолчанию там на тысячу по моему литров вот эти же мешки позволят тебе вручную буквально перетаскивать и семена, и удобрения Да, Вместительность одного такого мешка 50 литров и стоимость тоже 50 а, баксов Очень удобно, когда у тебя техники по минимуму и ты играешь на хардкорном уровне сложности Например, как я это привык И тогда тебе эти мешочки точно пригодятся и позволят тебе сэкономить твой бюджет Ну а мы идем дальше, что у нас на очереди Следующий топовый мод это вот такой вот прицепчик для перевозки животных также у нас в оригинальной версии, к сожалению, прицепов не так много для перевозки животных. Но вот этот прицепчик, по-моему, самый дешевый из тех, что есть на данный момент. И он тебе тоже пригодится. Очень удобно перевозить животных за небольшие деньги. Также интересный перевозчик животных есть вот и в этом моде под названием Roland Pack. Так, ну а мы идем дальше. Что у нас на очереди? Очень прям полезнейший мод, которому прям, ну вообще капец как не хватает в любой серии фарминг-симуляторов. Как в 19-й, я помню, не хватало. まあ<音楽> так и в 22-й. Это мод на канистры, друзья, с топливом. Бывают такие ситуации, да, очень часто, когда ты просто едешь на тракторе, знаешь уже все, у тебя голова практически не варит, ты едешь уже, как говорится, на морально-волевых и у тебя раз еще и горючка закончилась. А для того, чтобы заправить свой трактор, надо его везти куда-нибудь в мастерскую, либо даже на заправочку. Такой возможности, естественно, нет. Да и подвести горючку, брать, не знаю, дорогостоящую бочку, тоже смысла никакого э, нет, ну хотя в в некоторых случаях, конечно же, и есть, если ты миллиардер, да? Ну, а если ты любишь реализм, да, в игре фарминг-симулятор и предпочитаешь каким-то образом другим выходить из ситуации, то этот мод, конечно же, тебе подойдет. Ты просто-напросто сгоняешь в магазин, вот как здесь указано на машинке, и привезешь сколько угодно тебе... Топливо. Точнее, даже просто-напросто одной канистры тебе будет достаточно для того, чтобы просто дозаправить свой э, какой-то транспорт и добраться до заправочной станции. Все, такое даже очень часто бывает. Очень полезнейший, друзья, мод. Поэтому любой себя уважающий фермер, думаю, должен иметь в своей коллекции подобный э, мод. Ну что ж, а мы переходим дальше. Следующая модификация на комбайн. Да, не хватает очень сильно у нас дешевых комбайнов в FS22. И вот этот комбайн достойный тому ресурсу э, New Holland tx32 в районе 55 тысяч по моему он стоит обладает достаточно хорошими характеристиками вполне нормальными тоже очень качественно проработан все как говорится в духе farming симулятор 22 -го. все элементы анимированы пачкается там я не знаю оставляет следы звук тоже достаточно хорошо у него проработан покупная жаточка у него отдельно есть и также прицепчик по моему тоже для него имеется тоже достаточно качественный проработанный а, мод дальше у нас ребятки мод на вот такой вот упаковщик а, тюков. Этот упаковщик может не только собирать, подбирать траву да, с полей, но и сразу же упаковывать вот такие вот а, тюки. Да, круглые. Основная его фишка тоже в том, что он необычно выглядит. До да, совершенно новой фирмы. Я бы не сказал, что у него какая-то есть плюшка в том, что он дешевый слишком. Нет, достаточно он дорогой у нас, но из-за того, что он такой необычный, такой, знаете, уникальный, я его и добавил в свою топовую сборку а, модов. Качество тоже, ребят, на уровне. Все-таки автор у нас гигант софтвер а именно разработчик фарминг симулятора 22 следующий мод отвечает у нас за скашивание травы, не просто скашивание травы, да, а за скашивание в ее любом практически виде, то есть в любой стадии роста травы, а мы их знаем, у нас их несколько можно уже начинать косить без этого мода скосить траву если она не достигнет определенного уровня зрелости, ты не сможешь, а вот с этим модом будет гораздо проще, я думаю, что это гораздо, друзья, реалистичнее и такой же мод у нас тоже добавляет немножечко Реализма Очень высокий балл и очень высокая полезность у него Дальше, друзья, тоже один из самых практически а, топовых модов Именно на реализм, кто привык играть с реализмом То, пожалуйста, друзья, мануал оттач Что делает этот мод, я подробно указывал в одном из своих видеороликов В плейлисте все можно найти Данный мод у нас добавляет ручную сцепку каких-нибудь устройств Будь то какие-то бочки, будь то какие-нибудь телеги Или же какое-нибудь другое навесное оборудование типа противовесов. Да, вы просто-напросто подходите, да, вам, не, вам, вам теперь не получится чисто из кабины, знаешь, все подключить, подцепить. Вам придется каждый раз выходить из кабины, вручную подключать вал сбора мощности, вручную подключать шланги и вручную цеплять какое-то устройство к вашему трактору. Вот такой вот, ребятки, мод. Я тоже думаю, что он добавит тебе очень много реализма и тоже должен быть в копилке любого уважающего себя любителя фермер-симуляторов. Ну, а мы идем дальше. Дальше у нас тоже вот такой вот мод на тележечку Да, совершенно правильно ты понял Это тележечка у нас из фарминг-симулятора 19. Она у нас здесь потому, что обладает Очень офигенной универсальностью В чем ее универсальность? Да я тебе скажу Во-первых, дешевизна, во-вторых Нет вот этой вот поворотной платформы С помощью которой Ты ее парковать задом будешь Не знаю, целые сутки Нет у нас, к сожалению, дешевых тележечек Вот с такой вот фиксированной Не знаю, как это назвать С фиксацией, понимаешь? Нет у нас, короче, тележек таких дешевых с фиксацией Я это так называю, не знаю, как это правильно называется, в основном есть тележки здесь дополнительное колесо, у тебя здесь ось дополнительно еще крутится, ее запарковать зада практически невозможно, вот у этой тележки как раз таки таких проблем нет, она очень вместительная, очень дешевая и подойдет практически на любой а, ферме, плюс она еще может трансформироваться вот в такую платформу для перевозки тюков, на ней есть ремни, а, выглядит идеально да, и пачкается, и, и моется она все, как говорится, в лучших а, традициях ну что ж, вот такие вот топовые моды для тебя собрал братишка Scratch. Если же ты знаешь какие-то еще топовые моды по фарминг-симулятору 22 то смело предлагай мне в комментариях, пиши, и, возможно, в ближайшее время твои предложенные моды появятся в моем каком-нибудь аналогичном видео. Ну а ты продолжай играть и дальше в самые топовые и крутые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует...